Не исключаю тот факт, что мы говорили об этом ранее. Но все же, даже если так, то повторение мать учения. Итак, прежде чем заплатить все свои налоги, купить одежду и одежду и даже съездить на отдых, сначала заплатите себе. Купите книги по психологии и финансовой грамотности. Съездите на семинар или посетите тренинг или конференцию. Купите что-то для любимого дела. Короче говоря, вначале платите себе.